В первую очередь хотел конечно, поблагодарить за организацию данной площадки. На самом деле, такой новый формат и, наверное, очень удобный, где тебя не лишают ни слова, не затыкают, да, Наталья Сергеевна? Не отключают микрофон. микрофоны, да. И можно, на самом деле, в прямой высказать все то, что как бы хотел бы сказать и по данной теме. Хотелось бы, конечно, бы отметить, во-первых, хочу во многом соглашаюсь с коллегами, которые вот тут выступили до этого. Также для меня, как и для всех, наверное, жителей республики, непонятны действия властей, наверное, с самого начала пандемии. Это с конца марта, да, когда были закрыты, введены там, карантинные меры. Было повсеместное закрытие бизнесов, учреждений, школ, общественного транспорта и тому подобное. Это было сделано буквально там на пяти заболевших, ну, на пяти случаях заболевания коронавирусной инфекции. Далее, соответственно, все сидели на жесткой самоизоляции, в принципе, вот тут порядка наверное, там двух месяцев. Да? Но, тем не менее, какого-то жесткого контроля в части этого всеми не, не осуществлялись. Да, там были выпущены указы, которые, в принципе, не соблюдали ну, уже где-то, наверное, месяц через полтора. Многие предприниматели, вот тут даже Санал вел эфир, где там на Богатуре в открытую велось спортивное мероприятие, есть видеофиксация, это не вымысел какой-то, это на самом деле, то бишь даже родственники, руководители республики не соблюдали тех указов, которые были выпущены. Затем, когда уже были многочисленные заболевания, начались послабления. Но послабления начались не из-за того, что велась какая-то эффективная борьба с коронавирусной инфекцией, а из-за того, что уже просто не могли сдерживать, потому что понимали, что народу непосредственно надо работать, на что-то существовать, и для того, чтобы сдерживать народ по домам, Бизнес держать закрытым, они понимали, что нужны какие-то расходы с бюджета, которых у них нет. Но они потеряли за этот период столько времени, когда могли бы действительно консолидировать как ну, какие-то резервы да, бюджетные, действительно, просмотреть эффективные меры там, других стран, других регионов. Да. Вот я отмечаю сам, наверное, один из эффективных способов, который показала это Германия она везде и повсеместно начала брать тесты. Вот, везде, в открытых пространствах, везде там, ставили там, какие-то палатки, и везде у людей брали э, тесты на коронавирусную инфекцию. Они практически не закрывали бизнесы, они практически не закрывали никакие учреждения. Они начали вот, массово выявлять э, то, чего у нас не происходило. У нас вот на протяжении этих четырех месяцев да, бизнесы стояли закрыты, в отличие от соседних регионов. Вот это был вообще маразм, да, у нас люди ездили в соседний Волгодонск, в аквапарк, в Волжске, да, еще куда-нибудь, в соседние регионы, мы прекрасно знаем, что там были открыты рестораны, все там, ничего особо не закрывалось. В то же время там не было такого коллапса. Также за этот период было упущено время для того, чтобы ну, как-то выбить некие там, не знаю, бюджетные сигнования с федерального, может, центра на строительство каких-то палаточных лагерей, да, чтобы ну, действительно на тот экстренный случай, чтобы был некий резерв. Ну, давайте вспомним ту Двукратную попытку покупки ИВЛ по сомнительным ценам, где мы обосновывали то, что эти цены такие дорогие из-за того, что нам здесь и сейчас их поставят, до сих пор нету этих ИВЛ, почему тогда, когда было всего там, там порядка 100 заболевших на всю республику, они ставили этот вопрос остро, то сейчас, когда перевалило в отметку 5000 человек и по 100 человек в день уже заражается, у нас не ставится этот вопрос о покупке ИВЛ. Да? Также вот сейчас, когда вот у нас уже такая, ну, наверное, действительно коллапсная ситуация, у нас открываются школы и закрываются больницы. Как? Чем это объясняется? Вот соглашусь полностью с Натальей Сергеевной, если мы открываем школы, тогда надо было на входе не только учителей, всех учеников. У всех учеников взять, провести тестирование, да, я так думаю, на это, это действительно поняли бы все. Да остановите вы строительство ледовой площадки, это, э, она подождет, год подождет, я думаю, жители и центральные власти это поймут. Поймут это, 12 миллионов выделяется там с рез бюджета, да остановите другие какие-то бюджетные сигналы. там, ну можно будет это потом обосновать, сейчас коллапс, это никогда такого не было. Сделайте как раз-таки, если вы решили все-таки запускать школы, тогда проведите это повсеместно именно тестирование. Ученики идут в школу. Я не хочу отдавать своего ребенка в школу, зная то, что может быть у него в классе 5 человек заболевших. О, ком, о чем, в принципе, никто не знает. Смысл открывать школы, если через неделю они будут закрыты, и уже на сегодняшний день порядка 6 школ уже, да, вроде, коллеги, порядка уже 6 школ уже закрыты. А это только начало сентября. Смысл это было все это делать, да, там, тоже непонятные действия, там, до 11 часов теперь там рестораны закрыты, что у нас, коронавирусная инфекция просыпается после 11 часов ночи, хотя, конечно, я понимаю какие-то виды бизнеса, действительно, может, надо э, где-то ограничить, да, там, только, но они эти правила должны быть понятны, понятны всем гражданам, для чего это делается, почему это делается, а не так выборочно, для того, чтобы показать потом... Для кого-то отчитаться, что мы какие-то действия делаем. Эти просто действия больше похожи на то, то что если завтра у них спросят, что вот, вот вы допустили такую коллапсную систему, они скажут, а мы вот делали, мы вот, вот такие ограничения делаем. А на логику, которая вот действительно была бы понятна всем, каждому гражданину, и он бы тогда, соответственно, доверял властям. А на данный момент нет этого доверия власти да, в их действиях. Если бы власть сказала бы конкретно, и я считаю, даже если школу открыли, это даже не единоразово на входе надо было делать это тестирование, а возможно там раз в две недели надо делать это тестирование, выявлять, потому что все равно эти очаги возможны, это массовое скопление. И в первую очередь это дети. Так что тут у меня примерно вот такие видения.